Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире радио Национально-освободительного движения. Сегодня у нас в виртуальной студии координатор Республики Беларусь Рыжинков Владимир. Здравствуйте! Здравствуйте! Вот у вас в Беларуси состоялся съезд Национально-освободительного движения 8 февраля. Расскажите, пожалуйста. Что там происходило и какие решения были приняты? Так, ну да, значит, по горячим следам, сразу после объявления наступления Владимира Владимировича 15 января, мы решили провести какое-то мероприятие с этим связанное и у себя в Белоруссии. Ну, соответственно, пригласили всех более-менее адекватных общественников наших, минских, белорусских вообще. Вот, даже есть там видео, я кусочек делал одного из заседаний съезда. Э, ну, достаточно интересно по -по поговорили по поводу того, насколько мы вообще можем в Беларуси посодействовать вот этому плану Путина по конституционной реформе. Оказалось, что у нас в Белоруссии статьи похожи в нашей конституции, нам такая же конституционная реформа тоже нужна в Белоруссии. У нас статья 8, такая же, как у вас, 15, часть 4. У нас такой же запрет на идеологию, статья 4. Вот. В принципе, все нормальные, адекватные общественные деятели по Беларуси согласны с тем, что, естественно, нам, тоже, то нам необходимо и поддерживать Владимира Владимировича и Россию в конституционной реформе в России, и нам необходима такая же реформа у нас в Беларуси. То есть, ну, вот примерно такая резолюция была принята. А какие были после съезда какие-нибудь ощутимые результаты в движении? Что-нибудь стало происходить? Люди, может, как-то активнее начали себя проявлять? Я вам скажу, изначально надо понимать, что в Беларуси у нас немножко другая вообще ситуация. Это не так, как в России. А вот у вас в Москве был в Центральном штабе? Ну, у нас такого, такого движняка не будет никогда. У нас в Беларуси люди совсем другие. То есть это... это ну, вот. Но в целом можно сказать, что народ однозначно просыпается, особенно после объявления Путина 2015 года. У нас ну, все общественные деятели по Минску знакомы. Наверное, человек 15-20 мне точно отзвонились после 15 января. И сказали, что ну, отлично, то, о чем ты все время говорил там, с 2012 -го года, вот об этом сейчас Путин сказал, как ни странно. Вот, Так что люди начинают приходить в себя немножко, но ну, просыпаются, но насколько, насколько это, это движение вообще будет... Э в нужном направлении. Еще было принято решение, кстати, предварительно выдвигать Андрея Аркадьевича Иванова. Он аналитику ведет на Беларуси.нфо в кандидаты в президенты Республики Беларусь. Вот. Там сейчас согласовываются некоторые моменты. Возможно, вот будет еще вот это обсуждаться тоже на третьем съезде, кроме конституционной реформы. А если у вас какие-то информационные ресурсы, может информационное агентство, может вы печатаете какую-то литературу, расскажите, пожалуйста. О, по, по литературы, Допустим, у нас больше 299 экземпляров вообще то нельзя распространять, если, допустим, мы о газете говорим. Вот. Но как бы печатать 300 экземпляров газеты из одного, но это не серьезно, Я, мы этим, в общем, не занимаемся. Единственное, что ведется, ну, в соцсетях ведется работа. Пару каналов на ютубовских есть у нас. Но опять же, коллеги из БелРусИнфо работают хорошо. У них вот там вообще серьезно, И подписчиков много. Ну, вот такая интернет есть, Вот, по работе уличной, по пикетированию, <клёх> допустим, в Минске. Ну, сейчас, вот, подали мы недавно снова на очередной пикет. Единственное, что ищем, ищем людей согласных э, поучаствовать, так сказать, финансово, потому что в пикетировании в Минске участвовать ⁇ это ну, очень затратная э, такая работа. У нас от 100 до 200 долларов стоит проведение пикета. Вот. Если мы найдем человек 10, желающих скинуться, то в ближайшее время будем выходить на улицу, стараться как-то. То есть вопрос только встает финансовым. Да? Вот, а... Все... Работает, да, да, у нас сейчас же изменили там, не разрешительный принцип, а уведомительный принцип. То есть ты хочешь провести пикет, пожалуйста, уведомляй значит, мигуры и проводи, пожалуйста. Только ты, ты обязан заплатить там от, ну, в районе там 200 баксов, если ты выбираешь место. Если ты не выбираешь место, а такие места, которые в которых люди не ходят, тогда 100 баксов. Но как бы мы, мы так решили, что, наверное, лучше все-таки место такое посерьезнее. Возле ЖД вокзала, там мы вроде как посчитали, можно попробовать там проводить пикет. Но вот сейчас будем согласовывать этот момент. Возможно, в ближайшее время будем выходить на улицу. Возможно, пока не точно. А вот сейчас, вот я слышу, у вас планируется еще ориентировочно на 15 марта один из съездов, да, получается. Вот... Да, да, сразу было принято решение, значит, более-менее систематически проводить эти мероприятия. Если будет согласовано по месту проведения, у нас Иванов Андрей Аркадьевич, значит, посодействовал нам с этим помещением для, второго, для проведения второго съезда. Если у него получится, по проведению третьего съезда он тоже обещал помочь. И ориентировочное примерно число это 15 марта. Мы, естественно, приглашаем по возможности всех товарищей из России, нудовцев по желанию присоединиться, так сказать, поучаствовать. Потому что у нас на первый съезд много людей приезжало из Москвы, из России. Вот. А на второй съезд как-то никого из России не было. Ну, надеемся, что на 3 на 15 марта предварительная дата. Может быть, кто-то тоже будет из России, потому что ну, такие встречи на самом деле очень важны. Это для, для дела, в общем-то, не помешает. Многие вещи обсуждаются. Так что приглашаем. На 15 марта приглашаем. Да, предварительно 15 марта. На район площади победы центр города Героя Минска. На этом мы нашу передачу заканчиваем. Уважаемые друзья, активнее участвуйте в национально-освободительном движении в Республике Беларусь, в городе Минск. Звоните координатору, задавайте вопросы. Всего доброго, до свидания.